Приветствую. С вами Сергей Бердачук и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Сегодня у нас тема, наконец мы начинаем работу с самими страницами, тема посвящена заголовкам, тайтлы. Тайтл – это мета-тег внутри страницы. Основная функция – это реклама фактически вашей страницы. Вот те из вас, кто занимались контекстной рекламой, знают, что объявление состоит из заголовка, потом какой-то текст самого и ссылка на страницу. Так вот, от качества вот этого заголовка, прежде всего, зависит кликабельность. Ваша задача обеспечить максимальную кликабельность, чтобы люди, когда им выдается выдача, им выдается много вот этих вот запросов, сниппетов, вот этот вот текст и так далее, потом пошел опять заголовок, текст, чтобы люди кликнули на ваш, именно на ваш сниппет, а не на вашего конкурента. Для этого надо тщательно прорабатывать, для каждой страницы прорабатывать этот заголовок. Правила создания заголовков. Запрос в прямой форме. Если у вас ключевая фраза, по возможности это ключевая фраза, особенно это касается страниц тех, кто под оптимизацию. У нас есть, точнее, страниц под раскрутку. Страницы, которые требуют вложения денег. Просто оптимизации можно сделать разбавленную форму или вариации, а именно запросы, которые под раскрутку требуют именно точного вхождения. Это, в общем-то, одно из обязательных правил. То есть, если человек набирал купить iPad Mini в Москве, так фраза должна быть именно такая. Купить iPad мини в Москве. Понимаете? А дальше мы уже дописываем заголовок для обеспечения уникальности. В общем, одно из требований – это уникальность текста. Обязательно все тайтлы в пределах сайта вашего должны быть уникальными И тайтлы не должны быть такими же, как у ваших конкурентов. Вот, когда вы составляете заголовок, вы набираете ключевую фразу, смотрите поисковую выдачу в Google и в Яндексе придумывайте несколько вариантов этих заголовков и ваш заголовок не должен совпадать ни с одним из заголовков конкурентов если у вас начальная часть может совпадать там купить ipad mini в москве а дальше там магазин техносилы то есть вы уникализируете ваш запрос причем как уникализировать вы чего-то там дописываете например Планшеты, магазин такой-то, что-то дописать, можно разбить на несколько предложений. Второе правило, это короткие читабельные предложения, максимум два предложения, то есть людям должно быть именно не купить планшеты, купить планшеты или Пластиковые окна, окна пластиковые и так далее. Это плохой заголовок. Заголовок должен быть по возможности интересным людям. Привлекать их внимание. И максимально соответствовать их запросу. Заголовок должен соответствовать странице. Той страни... Тот текст, который вы выдали в заголовок, он обязательно должен на странице, может быть, связанный текст, но... Он описательную функцию должен нести. Поисковики нынче понимают, что этот заголовок должен соответствовать тому тексту на странице. И, в общем-то, по возможности, если даже нет возможности текст добавить, например, если вы добавляете видео, сделайте аннотации к этому видео. Сейчас это достаточно просто сделать. Я на сайте недавно выкладывал, как автоматизировать процесс, чтобы поисковики знали, о чем эта страница. Длина. Заголовка от ну, минимально на 10. Он не должен быть совсем коротким. По возможности пределок от 10 до 60 символов. И так вот даже. 70 это уже за много. Почему так? У вас, когда отображается тайтл, у вас в браузере вверху такая закладочка, и там в этой закладке вот этот текст. Тот текст, который видит человек. Так вот этот вот текст, он режется. И человек видит только первую часть. Фактически можно чуть-чуть и больше, но это уже считается переспамом. Фактически вы теряете ценность. Тремимся к минимизировать, максимально экономить пространство. Вот почему хорошо контекстной рекламой заниматься, вы там учитесь писать хорошие заголовки, короткие и цепляющие. Грамотность. Обязательно без ошибок. Потому что раньше, когда-то можно было раскручивать за счет ключевых фраз в которых есть ошибки сейчас это можно использовать если вы сделаете комментарии например но в самом тексте страницы и заголовок ни, ни в коем случае нельзя с ошибками ключевую фразу желательно помещать в начальной Тут я вот говорю что вот этот таб который отображается человеку должна отображаться и он должен видеть эту информацию и по поисковик он лучше оптимизирует именно 30-40 символов самых первых фактически вот то, что мы делаем в контекстной рекламе, это вот первая часть, это тот заголовок, который вы должны сформировать для вашего тайтла. А дальше там уникализируете, смотрите по остальным заголовкам. Дело в том, что если у вас тайтл будет совпадать с, с заголовками ваших конкурентов, вот, вы скопировали себе, типа, такой он классный, они на первом месте, оно работать не будет. Вас просто забанят эту страницу, вы ее выбросите. Он должен быть уникальный. Самое простое это ну, название вашей фирмы в конце добавить. Или лучше добавить какие-то ваши услуги, которые вы предоставляете. Или телефон, что-нибудь такое. Кстати, насчет телефона цифры не являются уникализаторами. То есть у вас параметры уникальности это именно слова должны быть. Как проверить? Есть специальные программы. Например, вот SEO Tool Vision, которым я пользуюсь можно посмотреть в мастере гугла и в яндексе он все эти ошибки указывает если у вас будут дубликаты он это все покажет а основные ошибки это перечисление нельзя перечислять например компьютеры, планшеты, принтеры и так далее это не работает То есть особенно вот эта запятая старайтесь ну, максимум один раз ее можно использовать точки можно использовать максимум два раза в пределах, фактически вы максимум получается, вот у вас ваш заголовок и вы его делаете из двух предложений даже три получается. первая часть, вторая часть, третья часть вот это вот две точки, которым максимум, что себе можно позволить я бы вообще даже вторую старался тоже убрать домен некоторые включают домен для уникализации домен смысла включать нет лучше добавьте вашу ваше уникальное торговое предложение или вашу основную ключевую фразу по которой вы раскручиваете ваш сайт потому что домен ну так и так в самом начале стоит он всегда ваш сайт будет по домену с самым первым знаки припинания вот что касается знака припинания это вот запятая всякие кавычки Ну кавычки в общем то они еще нормально воспринимаются особенно если вы там какое-то там название своего сайта ну, название там техносила например прописали Но Старайтесь минимизировать палки. Вот одно время разделяли палками. Сейчас, после последних изменений алгоритмов, палки рассматриваются хуже, гораздо. Я стараюсь от них уходить. Лучше поставить точку или две точки максимум. Иерархия. Часто бывает такая ошибка. Вот пишут техносила, компьютеры, точка компьютеры там mac например да? mac pro посмотрите как отображается в поисковик когда отображают этот браузере у вас вот вот так вот обрезается кусок у вас остается техносила компьютеры клиенту не видна основная функция фраза по которой он видел и точно так же и, и поисковики это расценивают в обратную сторону вам надо все это перевернуть наоборот. То есть начинаем всегда с вашей основной ключевой фразы. То есть если вы пишете купить iPad mini в Москве, например, то еще обращаю внимание, что региональную зависимость как раз вот хорошо прописывать в конце самого вашего тайтля. Купить iPad mini в Москве в магазине техносила. Магазин техносила или скидки в магазине техносила что-нибудь такое, что зацепит или действуют скидки, или, например 30 процентов скидка, не бойтесь экспериментировать дело в том, что тайтлы можно править постоянно у вас вот это реально получается, что зависит конечно от каждого сайта, но если вы часто изменяете контент при следующей сканировании вот, идет апдейт Яндекса там, буквально через пару дней может быть на несколько позиций только за счет изменения тайтла вы можете оно, на несколько позиций и перегнать ваших конкурентов фактически тайтл основной инструмент который позволяет вот эти запросы которые не требуют раскрутки которые мы вот на предыдущих этапах выделили за счет тайтла и description в description мы будем рассматривать в следующий раз вы можете поднять очень сильно ваш сайт в выдаче поправили посмотрели вниз вверх опустилось. Лучше и хуже. Постоянно анализируем. Это удобно делать специальными программами, например, вот SEO Vision или что-нибудь другое. В общем, сервисов сейчас полно, которые это автоматизируют. Можно руками, в общем-то, Никто не мешает там же Excel это делать. Точка в конце, одна из основных ошибок. Вы, у вас есть заголовок, у вас длина ограничена. Каждый символ, в конце концепче символов никаких не ставьте категорически специальный знак хочется выделить категорически запрещено фактически то считайте что ваш заголовок забанен ну, вопросительный знак может быть и то под вопросом очень сильно удаленность запросов от начала еще раз хочу обратить внимание на то что ваш запрос должен быть максимально в начале вот сюда вот первые 30-40 символов вот весь тайтл в первые 30-40 символов должен включать ваш основной запрос желательно в прямой форме не склоняя если так получается хочу еще раз заострить внимание на то что тайтл это важнейший элемент вашей продающей страницы ваших страниц сайта именно в плане раскрутки именно их кликабельности рассматривайте что каждая ваша страница включается в себя еще специальный элемент это рекламное объявление вот тайтл это заголовок этого рекламного объявления и есть еще описание это description в следующий раз мы поговорим про него на следующем уроке вам сейчас очень важно прописать вообще желательно прописывать для каждой страницы несколько вариантов этих тайтлов и тестировать тестировать постоянно выдачи. можно достаточно часто тестировать потому что по факту за счет того, что вы поменяете тайтл, вы сразу же, буквально через пару дней увидите, после очередной индексации поисковиком, вы увидите разницу, поднялась, опустилась ваша страница. То есть, Просто переписывая тайтлы, вы можете очень сильно поменять результаты выдачи, именно подъем вашего сайта в результатах поиска. Нравился урок. Внизу страницы есть блог с кнопками соцсетей. Кликайте, рекомендуйте, пожалуйста, его другим. Страница перезагрузится и вы сможете скачать этот урок себе на компьютер. До свидания.